Пам -пам. Эй, ну чё, всем здорово! Смотрите, короче, у нас тут хоба тох лайф. Короче, хоба бомж э, Тяжелая жизнь. Ну что, давайте, создать, создать мир. За Зепа один-один, все, прожитые дни. Короче, удалить нафиг. И давай заново. Короче, за зазеп. зазепа, За Все то же самое. Э, да. Э, так не подожди, за ZPE меня не не устраивает. Вот так вот, давай, создать. Обычный бомж, самый обыкновенный бомж, как и многие тысячи ему подобных. Он не строит изюзи насчет своего будущего, день прожито ладно. Дожить бы до завтра. Не иметь несущественных преимуществ, мне недостатка. Вот так, вот такой вот бомж, короче. Пофиг, давай, создать игру. Что-нибудь на на пожалуй, надену. Сначала выясните, почему у вас болит голова. Бухать меньше надо, блин. Суперклей. О, клеев, наверное, пусть поменьше тоже надо. И хлам давай. Здесь требуется умение грабитель помоек. Ну, все помойки мы еще успеем ограбить. Сегодня мы бомжуем. Сегодня мы бомжуем. Че, братан, похмелиться есть? Ну тут смотрю все в порядке синь сишки. тишки Хорошо, наверное, посидели Цервис. Майснер Эй, чувак Я не чувак Я Майснер, зовут меня так Ладно, Майснер Нашел что-нибудь интересное Ну да, вон тряпки, доски Для хижины пригодятся Ага, ничего то тут от Эльчера К зиме готовишься Ну да, говорят, она будет суровой Без хижины верная смерть Эй, чувак, Майснер. А ты не знаешь, как я сюда попал? Я вообще нифига не помню. Судя по твоему виду, ты нажрался где-то в городе, а потом заполз в яму и отрубился. А ты не знаешь, где я мог нажраться? Не, не в яме точно. Спроси, фуфу, фу, грима. Короче, Петрович, спроси, пофиг. Янки это по его части. Блин, даже, его, даже имя вспомнить не могу. Все, пока завязывать. И правильно, кто знает, вдруг ты в следующий раз вообще не сдохнешь Вдруг ты в следующий раз вообще сдохнешь Это мысль Так, э, чё пьешь? Нормально бухло? Тебе не дам, я его сам ободяжу. Первосортный жизнедар Отлично, а как его ободяжить? Не про... И не проще взять дешёвое бухло в магазине? Не, фиг... не, нафиг магазин, это божественный напиток, почти халявный. Главное знать, где искать Найдешь, не допитые бутылки, приноси мне. Так и быть, открою секрет своего искусства. Он, короче, походу берет все напитки, там хуярит вот одну, блин. Так пофиг. Пиво, водка, джин. Так, зима близко. Ага, если у тебя нет хижины, ты замерзнешь насмерть. Истинно так, брат. Эй, мастер, можно у тебя немного поживу? Совсем того, нет уж, обойдешься. Это мой отель. Иди, в су... Иди свой строй. Я что, похож на строителей, я даже не знаю, с чего начать Слушай, ну зайди к Дракту, у него полно всяких инструментов Может поделиться и строить Может прямо здесь, рядом со мной, никто не будет против На яму в этом городе всем плевать, слава богу Да, спасибо Короче, я так понимаю, беру находок Надавить, обмен Давай обмен, ну чё, продавать Продавать нечего ну, типа мне вот эти э, золотые монетки дает такой, да? Это мо, да? Подожди. Это типа что я у него могу купить, а мне продать ему нечего, да? А, блин, я здоровье пополнил. Ну ладно, если этот хлам не скупаешь. А как тут строить, что тут это делать? мастер как там до него добраться? задание вот тут мастер обитая тут вот, типа за этой ямой давай поищем я вроде правильно двигаюсь не я типа от этого двигаюсь варман где мне тебя искать так это не то радили почему болит голова так я бегу сейчас сюда значит мне куда-то сюда ну, типа вот куда я смотрю да мне вот куда-то туда надо а если я смогу обойти? Наверное, да, как-то могу. Сейчас тут вот найдем этого майснега. Так, вот это вот как основное давай отмечу. Дальше. Наверняка этот майсник тоже будет -то там забулдыга, блин. Под мостами живет. па па пам а я тут перепрыгну. Я попробую. О, слушай, легко. Так. Еще дальше, наверное, да? Ну слушай. Э -э -э, давай здесь поднимусь. М -м -м. Сейчас найдем этого майснера. Выясним. Здорово, мужик. <сасрабвай> Проваливай. Diving. Отвали. Дохни. Сам дохни. Не, я-то могу отдохнуть, блин, только я бомж, От меня от скорее всего, несет. Я не думаю, что тебе понравится. мужик. Мужик свалил. О, халам Так, подожди. Взять. О, хавка нашел. Давай хавку. А курок? Блин. Э. Убега. О, пустая бутылка. Еще бутылка. Че, прокачиваемся. И чё, у нас сейчас по здоровью? Ну, по здоровью мы не особо просили. Копание в побои козитопы прокопа... э, прокачали. Так, э, Майснер, ты Майснер? Бандито, в чём дело? Ты нищий гоню, себя даже взять нечего. Пойду искать дальше. Пронесло. Я думал, ты Майснер, слышь. Дядька. Можешь на превьюшку пойти? Да остановись ты, блин. Ладно, наверное, другой на превьюшку пойдет. Пик. Чего у нас тут? Да ничего у нас тут. Так, ну мы где-то прям возле этого майсяняга уже бьемся, либо он здесь под низом, снизу, то есть. Так. Давай я, короче, здесь может выйду. О, леди! Это короче моя новая мадам. Привет. Э, на привьюшку пойдешь, да? Может на привьюшку? Давай поговорим а, с тобой. Бишь Уходите отсюда, без прищ. Давай еще немножко в помойке покопаюсь. Давай подчок сюда, бутылку, бумага, это вообще вещь нужная. Хлам. Чушь, похаям не ровюсь. Опасный компот. Да. Да. чё за, за колокола заиграли да. Ой, короче, все. Погрылся в помойках. Слушай, ребенок. Курить все вредно. Потаскушка. И красавчик. Пошлика славится, может и деньги есть. Не обойдусь. И ушла, короче, обиженная. А, -а, -а майснер Вот ну, ты же тут, блин. Ну, давай зайду. Странный тип. Ага. Эй, как делишки. Отлично сладенький. А у тебя, нормально вроде бы. Ну что что у такого милого мальчика все должно быть просто замечательно. Угу, очняк, а ты кто? Кошак, держи визитку, детка. Слушай, мне тут нужно было, а не этот красивый молодой человек. Да ладно, кошак, пока. учиться. а мне ты меня можешь научить? Господи. Ладно. А Илона. А где Майсник, блин? Пойти. Фугрим. Говорить это типа выпись предлагает чувак ты здесь живешь ага живу и шо да ничего просто ты здесь вообще один даже соседей нет Но я мои дружки сейчас в городе и я сижу и слежу за костром а ага, спальник только один или вы все в нем помещаетесь ну да чего не чувак они свое барахло собирают опять у них там очень крутые фонтовые спальники которые нельзя оставлять без присмотров да, но ведь за ними присматриваешь ты. Эээ, затем. На спальниками, блин, ты ведь все равно здесь торчишь, разве нет? А, ну да, то есть нет. Они мне настолько. Они мне не настолько доверяют. Тем более, такие дорогие шмотки, вообще какой-то слишком любопытный. Да ладно, давай колись, ты ведь этих дружков только что выдумал. В да, твоем месте я бы свалил, пока они не вернулись. Спокойно, чувак, ни проблемы не нужны. Ну вот, блин, ну да, я тут один доволен. габодись. Твои шмотки я, хай, не собираюсь. имею в виду, я вооружен. Так, на всякий случай, спасибо, что предупредил, А звать-то тебя как? Фух, а, фух, -фу -фу грим. Так, друзья меня зовут, протягивают руку. Как познакомиться? Фух, фу -фу фух, это вообще что за имя такое? Ну давай, пофиг, пожму. Типа, может, доверия побольше будет. Ну, это еще из-за ролевой тусовки. Ну да, только один вопрос. О чем вообще ты? Ну, в свое время участвовал в ролевых играх еще до того, как оказался на улице. У нас по выходным были тусовки в лесу. Мы там собирались, отыгрывали разные роли, и, например, был магом или вором. Ага, классно, весело было, наверное. Ну да, блин, все-таки все бы отдал, чтобы туда вернуться. Ну, понятно. Эй, ты не знаешь, тут рядом не было тех пьянок. Вот, сейчас, кстати, может, и узнаю что там по квесту. Если и были, то меня не позвали. Извини, друг, без понятия. А ты не в кто может знать. Ну, так сразу не скажу. Ведь 10 штутовок не любит, то его сразу вычеркиваем спроси Тика. И где найти этого Тика? В хрущобах возле делового квартала, прямо под небоскребом. Окей. Я понял. Все, давай, грим. Э, грейся Ага, тут типа я могу себе тоже построить Изготовить Использовать Но там в яме я не хочу, наверное А что у нас тут по карте? А -а -а, у -у, это типа вот вся карта, да? Ну, Прям в центре, наверное, мне не дадут построиться где-то Ну тут такое нормальное, в принципе, местечко Да? Ну думаю, да так, подожди, какое строительство, блин? Тут, тут, тут не строительство надо, блин, тут это... Задание нужно, блин, делать. Почему болит голова? Попросите узнать у Тика пьянка, которые недавно были в этом районе. Вот Тик, он там, он сказал, там в центре города, типа, обитает. Отпереть. Типа, элитный мусор там. А здесь как в Скайриме, Да. Чуть выше. Чуть ниже. Блять, сломал походу, да? Так, а он ниже не хочет, слышь. Чуть-чуть выше. Давай написечку вот так Чуть-чуть вот. выше. что да что ж ты, блин, не хочешь-то? Чуть ниже. Вот ты за газа, а. Но то вот, вот максимум максимум что я могу спустить? Он не хочет. Чуть-чуть выше, смотрите, такой. Оба на градус буквально не хочет. Еще чуть выше. Зика, а что если? Вот так. Вот так, вот, отлично. Я короче мышку такой хуяк хуяк вверх вниз, а тут короче влево вправо ее надо. Слушай, ну тут же должен быть элитный мусор. Давай просто все смотрим блин пофиг что там отмычка вот 4 штуки Милые овощи любопытная находка надо выкопать и рассмотреть как следует а -а -а, остановить стрелку да блин <тит> давай еще раз блин наш почти попал давай еще раз да <тит> Давай последняя попытка. Да что ж ты, ладно, давай еще одну. Просто реально интересно что-то. Ей. Только ебучий бегунок Это блин сложно. Давай. Давай еще раз, еще раз. Я, я зашел в атмос. ром Нормально. Хм. Давай еще раз попробуем. если опять помните, блин вам попадется то будет топчик. давай дохлая птица ну заебись и надо было мусор обойти а на него опять наступил влажные салфетки пойдет но оно сейчас блин. дыра что то че за дыра дыра в одежде или что Yep. Uh -huh. Так, ну здесь хотя бы три полоски было. Бин. Пойдет. Хлеб. Бутылки. Все. Повесь. Помойки, прокачались. А, папа па па па, -па Нам куда туда, да? И в центр. А что у нас в есть? Сейчас подлечиться надо как-то это что даешь настроение плюс 2 а кстати что у нас там что это за параметры тут что это полезный хлам домашний бар Бу, здоровье энергия сытность Ну давайте настроение плюс 2 дадим А, вот, вижу. Вот оно, короче, видите, настроение. Все, настроение заимели. Два бычка там курнули, блин. Давай, мужик. Сигалетка есть? Не, не хочу, кстати, мусор тервится. Э -э, красавица. Ты такой, такой? За попуткой Оба! А-а-а! Не дается. Ну ч ⁇ мы бомжи чего? как бомжи еще поступают? Вот именно так и поступают. там там там там там а там а мужик? Как оно? Как как со курица <связывая> мужик, я ж бомж, что ты от меня хочешь? В чем дело? Уф принесло. все давай отстань. Хотя, может быть, будем уровнем повыше, может, и будет докапываться. на туда какое-нибудь оружие надо будет раздобыть, да? Так, нам сюда же. О, мужик, ты есть тут знаменитый <связывая> чувак, которого я ищу. Тик, да. Привет, дружище. Привет. Классного у тебя берлога. Она знавала и лучшие времена, но скоро тут и все будет совсем по-другому. Как так вышло, что ты до сих пор не знакомый? Хороший вопрос. Меня зовут Тик. Дергается. Рад познакомиться, Тик. Поторгуем? Почему нет? Я жизни граш. Кстати, у меня даже есть собственный ларек с одеждой. Да вы что? Ну, Кстати, он на бомжаток не похож. Этих, ты не в курсе, что тут рядом недавно пьянки были? А, понятия не имеют. Ты мастера спрашивал, а то старик вообще не знает Ладно, попробую его спросить, он правда все знает? Ага, понятия не имею, откуда? Волшебник он, что ли? Кто знает? А где найти этого мастера? Под виадуком во дворе старой винокурни У него там фургон Окей, понял Болтаем, обмен. Давай обмен. Чуть-чуть продать. Тырявая рубашка, это вот моя одежда, да? Интимных мест. Короче, да, это вот моя одежда. Походу вонючего вот это вот, То на мне сейчас одета. Я понял. Я понял. А -а -а. Ну давай пошли дальше, что? Не против? Не, наверное, против. Ладно. Это еще бомж живет. Еще какие-то бомжи, Ну, я не знаю, с каждым бомжом тип болтать. А -а -а -а. Ну пойдем куда послали. Да, короче, мне куда-то надо, да? Короче, пока разбираемся Чехии, Мы в Чехии? Мы чешские бомжи? А, короче, пока разбираемся, почему у нас голова болит, да? Потом будет строительство Потом будет строительство Посмотрим по сторонам Никто вроде не едет у, -у, У полиция. Что она -а, тут не вставать. Так. Мне кажется, мне следующий поворот и не там свернул Красотка. Нах <сосы> Мужик? <пугаю> Нет, что, может, милости что не даст? Может захочет с нами поговорить. Так. Никто не едет, никто не проезжает. Всегда, когда переходишь улицу, смотри по сторонам. Понял? Ну не дай бог. Мужик. Да. Ну что, фу, фу, дай прикурить, слышишь, мужик. Показал такой два пальца, показалось, как будто бы один показал. Так. Ну и где ты? А, байор. Подожди, а мне с кем-то там поговорить надо. Тих ничего не знает о недавних пьянках. Он посоветовал вам спросить мастера, который якобы знает все. Тут никаких мастеров я не вижу. Вот тут, наверное, мастер живет. Мастер. Давай. Здорово, мастер. Привет, как дела? Ну, привет, нахал. Нахал? Вот знаешь, кем говоришь? Ну, Ха, наверное, нет. Вроде бы не знакомо. так что. Молчать, жалкий черви, я мастер. Еще недавно я был единственным, кто просвещал таких ничтожеств, как, ничтожеств, как ты. Не открыты все тайны улицы, никто не сравнится со мной я мастер Эй, как же мы жалки уничтожить стиль обходимся без тебя а, обрела завершенность, как оба тох э, life обрела завершенность На улицах появились другие люди готовы учить я больше не нужен но я по-прежнему мастер ой не обижайтесь мастера не хотел правда Истинно так, жалкий червь, если тебя одолеет жажда здания, не нарушаемый покой, иди себе другого учителя. Хорошо, кажется, я понял шепотом. идурок Что ты сказал? Я сказал, что я понял. Ничего так, фугончик, вижу, ты неплохо подготовился к зиме. Так, мастер, говорят, ты все, ты все знаешь. Кто говорит? Тик? Ух ты, ладно, у меня вопрос. Спрашиваю только быстро. Недавно я очнулся на помойке, голова болит дико и ничего не помню. Может и знаешь, что поблизости недавно были какие-нибудь пьянки? Может и знаю, но точно не помню Впрочем, в моей памяти могло бы помочь свежее почковое пиво Братан, слушай, у меня там есть кое-что получше А у тебя его нет? Принеси мне пиво, и я тебе все расскажу Дошло тормоз Ладно, ладно, угомонись Эх. Ну, судя по всему, он у нас любитель исключительно на пива ну давай погрузь, тут в помойке Может тут какой-то пивас найду О, сразу Странная ткань И чё, ну ладно, зажал И так, типа, он ходёт. И это типа, убирает настроение Ай, ебать, это мы его хранилище обносим? Это вот его хранилище, наверное. Ш, мужик, ты ж ничего не видел? Ну, отвали на свою жалкую работу. А я бомж, я свободен. Давай еще раз. Все, давай, ходим, пока никто не видит. Я надеюсь, что никто не видит. И давай вот это ходу. Ну да, это кража, по сути. Мы качаем кражу. Металлолом. Ну чё, нам надо пивас, короче, искать. Блин. Давай еще раз. Блин. Ну тут так-то вообще непросто попасть, я скажу. Блин. Блин. Давай ещё раз. И раз и два, блин, давай еще раз. И раз и два и три и четыре и пять и шесть. ванна плюшевый мишка. Давай. Так, тряпки. яркие. Джин, вот, блять, дался ему тут пивас, а? Давай, это гвозди, веревка, ну все пойдет, короче, на, это, на строительство убежища. Кстати, у меня что-то кажется, что.. Копание-помойка. Так. Убери, короче, надпись тут. Давай, еще раз. И Раз. Оу, е, да, ты в ролике. Как жизнь. Ты в ролике. Братан? Братан. Я тебя поздравляю, поздравляю, и действительно на ролике. Я тебе даже так привет передаю, а, но ну, давай чу попозже. Все, давай, этот надо, короче, взламывать. Взлом помойки называется. Нет, Опа. отвлек меня. С тебя, короче, лайк за это. Обязательно. Блин. Раз, и. Раз, два. Раз, два, три. И четыре, четыре, да, четыре, четыре. И раз, и два. И, и это было не в счет. И раз. И раз, и два. Давай, сядь удобнее, короче. Вот так, и и раз, а, и д. Бле. Бле. Бле. И раз, и два, и три, У. и пивас. Чайник сломанный. Вы придумали новый чертеж. Я изобретатель. Ага. Все. Так, закрыть. Ну, пивас... У, -у, у Да я тут по помойкам до темнота лазил. Блин, а где мне пивас раздобыть? Ну, тоже, скорее всего, мусор где-то где-то. Если там скорее всякие лежат. Ну, что, грабители помоек. Друзья, а может, мне тут как-то можно прокачаться? Друзья, инвентарь. Кач. Энергия, сытость, настроение давайте там прибавлю немножко О, так общение прокачивать только наверное это делать и тогда он, может прокачается да ну да только так ладно у нас вот, смотрю уже темнеет покопаемся в свежих новых помоечках уже в новой серии так что всем спасибо что смотрели подписываемся, все, всем пока.